Всем привет друзья, и сегодня я решил да. начать делать это видео на очень грустную тему, такую тему как война, наверняка все знают что это такое, какие последствия бывают после войны и сегодня я хотел бы показать вам 8 шокирующих бесчеловечных фотографий в истории, давайте начинать. Атлантическая Антлантическая торговля эта фотография была сделана на борту британского судна на Дафна 11 января 1868 года, Этих детей только что спошли от продажи в рабство. Вторая фотография. Плачущий молодой нацист. Это 16-летний мальчик по имени Ганс Георг Хенке, член Гитер-Югенда. который узнал, что советские войска почти взяли Берлин. Это фото было сделано до, за день до капитуляции Германии. Он был переполнен страхом и отчаянием. Просение берлинской стене. Этот немецкий солдат с востока знал, что не должен пропускать этого ребенка через Белинскую стену, но мальчик был отделен от своих родителей. Дозорный поднимает кол колючую проволоку, пропуская его, при этом озираясь в поиск тех, кто может поймать его. Поддельное отрубание головы. Британский фотограф Уильям Сондерс отправился в Китай, где и снял это публичное поддельное отрубание головы, дабы вызвать отвращение у Запада к нравам Азии цивилиз... и мотивировать цивилизировать Китай. Наказание в Монголии Это было опубликовано в журнале National Geographic в 1913 году Фотограф Стефан Пас. На фото вы можете увидеть распространенное наказание для преступников Которые сажали в небольшой короб в который они даже не помещались и выставляли на всеобщее обозрение При этом подвергая их голоду Голодомор в Украине это одно из самых ужасных и печальных событий в истории Это искусственно созданное событие признано геноцидом миллионов людей Сравнимое с Холокостом это Харьков, в 1933 году. Труп лежат на улице, в то время как прохожие просто ходят мимо них. Шанхайский малыш. Вторая японско-китайская война с 1937 года, в конце концов, влилась во Вторую мировую войну. Во время одной из бомбардировок японцы разбомбили китайский вокзал, где находились женщины и дети. Этот ребенок каким-то образом выжил, хоть и был ранен. Массовое захоронение концентрационного лагеря. Нацисты убили порядка 50 тысяч человек в лагере Берген-Бельзен. Прежде чем заключенные этого лагеря были освобождены в 1945 году. На фото братская могила 3. Среди 10 мертвых тел стоит лагерный врач Фрис Кляйн. Он решил, что не, заключенные должны быть отправлены в газовую камеру, потому что они были непригодны для работы. Позже он был повешен за его злодеяние. На этом все, ребята. Если вас фотографии шокировали и даже немножко тронули, то поставьте моему видео лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы посмотреть в дальнейшем крутые видосики какие-нибудь, которые выйдут, вот я собираюсь, э, ничего не собираюсь. Всем пока!